всем привет с вами марат компания хай-тек паналит сегодня мы вернулись в токсово объект мы на зиму временно замораживали сейчас уже снег сходит э, оттаивает все что здесь было сложено и мы возвращаемся на этап строительства два дома на склоне за спиной у меня прекрасный вид озера еще не оттаили. скоро э, все оттает э, участок э, два участка у нас перепад высот по участкам составляет порядка 15 метров. И здесь мы строим два дома, врезаемся в склоны. Нижний дом у нас полностью врезается в склон, и стена у нас сейчас, которая возведена это подпорная стена, которая на которой уже будет ставиться дом, дом, где мы сейчас находимся. Здесь мы устраивали подпорную стенку из габионов и уже на плоскости строим дом. Этот дом у нас, значит, у нас цокольный этаж в основании и два этажа наверху. Сейчас мы стоим на уровне пола первого этажа. Еще у нас будет верхний этаж на этом доме. В этом видео я хочу более подробно рассказать о строительстве надземной части этого здания. Сейчас поднимемся наверх, посмотрим, что мы тут делаем. Немножко про вот архитектуру этого здания. Здесь у нас сейчас возводится перекрытие второго этажа. Ввиду того, что архитектура здесь индивидуальная, достаточно сложная. Это не типовая стройка, поэтому у нас есть разноуровневые перекрытия. Здесь у нас перекрытие на отметке 3,250. Здесь на отметке 4,600. Применяются разные конструкции опалубки. Для чего это делается? Для того, чтобы у нас здесь создать создать высокое открытое пространство, так называемый второй свет, который э, позволит сделать высоту потолков 4,6 метров, создать открытое большое пространство, создать ощущение того, что вы находитесь ну, практически на улице, потому что здесь будет большой витраж с видом на нашу перспективу, которая у меня за спиной. Итак, сейчас мы поднялись наверх, мы уже стоим на опалубке плиты перекрытия первого этажа. Здесь у нас перекрытие высота 3,250, здесь 4,650 метров. Можно увидеть, что перекрытие разноуровневое. Это создано для того, чтобы ну, создать большое пространство внизу, для того, чтобы создать интересную архитектуру. А, ввиду этого у нас возникают вот такие вот межэтажные простенки. Сейчас ребята собирают, и мы в раз будем заливать. Конечно, на этапе реализации это существенно усложняет процесс работ но если мы идем в сторону получения хорошего качественного интересного результата но ну, избежать таких решений в стройке дома невозможно здесь Стандартная плита перекрытия толщиной 200 миллиметров, армирование, сетка 200 на 200, 12 арматура, есть э, местами усиления, вот балочки усиленные можно увидеть, есть выпуска у нас, это уже контур э, стен э, второго этажа, которые будут устраиваться, есть локальные термовкладыши да, всеми любимые есть локальные проходки для инженерных сетей вот здесь у нас планируется простенок и вот это окно уже запланировано для того чтобы мы в перспективе провели здесь систему вентиляции проект уже разработан ну, процесс идет сейчас у нас просушка в этом коттеджном поселке расскажу небольшой планчик на год на эту стройку в начале мая планируем залить плиту перекрыть у нас еще остается второй этаж перекрытия еще сверху будет небольшая кукушечка, ну за два месяца планируем победить эту, эту конструкцию, сейчас уже выбираем оконные системы, которые будут сюда монтироваться, есть на самом деле очень интересная тема, есть ряд поставщиков русских, белорусских, немецких, нидерландских, выбираем сейчас что наиболее оптимальное И планируем уже монтаж окон, наверное, где-то на июль-август, параллельно будем устраивать плоскую кровлю на этом здании, в целом концепция этого года на этом строении завершить полностью наружный контур здания, сделать фасадную отделку и уйти уже вовнутрь для выполнения отделочных работ по этому дому и инженерных сетей. Некоторые заказчики задают вопросы, почему мы перекрытие не делаем из сборных э, плит, которые привозятся и монтируются. На самом деле мы в своих проектах где-то применяем такие технологии, где-то нет. Вот, в частности, в этом проекте э, хочу рассказать преимущество именно монолитных решений, почему мы их применяем. Вот здесь, допустим, у нас плита перекрытия э, вообще нестандартной формы, э, пролет между конструкциями 8 на 8 метров без колонны и каких-то дополнительных э, стенок, вот в рамках Плит перекрытия сборных, этого сделать невозможно. Вот монолитное перекрытие такое решение позволяет реализовать это решение более дорогое, но если мы идем в сторону так сказать, решения задачи заказчика и он хочет получить большое пространство с большими пролетами, с большими окнами, ну, решение в монолите можно сделать, из сборных плит перекрытия невозможно. Поэтому мы в данном проекте применяем такие решения: в каких-то проектах, где мы можем применить плиты перекрытия, это более оптимально. По стоимости, конечно, такие решения принимаются. Еще про плиты перекрытия расскажу, на этом объекте мы уже заливали плиты перекрытия с сокольного этажа, как вы помните, мы собирали опалубку, стандартное решение это стойка, бимса, фанера, арматура, бетон, да, вот сейчас у нас уже здесь по традиционной технологии самой э, распространенной перекрытие вот это уже собрано и практически готово к бетонированию, вот у нас там торчат бимсы, вот у нас фанера, Установлена отбортовка для плиты перекрытия Армадура лежит, готовимся к бетонированию На высоком перекрытии мы применяем другой конструктив по палубке, Это рамочные леса, на которые уже по стандартной технологии укладываются БИМСы, вот, это, вот эти желтые балки Они выполняют задачу подхватить нагрузку Которая уже пойдет от свежезалитого бетона Ну То есть бетон, когда в жидком состоянии, он никакой Нагрузки на себя взять не может После набора прочности он уже становится монолитным Полноценным перекрытием, на которое уже можно нагружать После этого опалубка снимается До момента, пока бетон не наберет прочность А Опалубка, вот эти железные рамки Они выполняют функцию поддержки конструкции И ну, поддерживают бетон До момента набора прочности Вот в форме, которую он должен принять. Набор прочности происходит порядка там 7 дней при нормальных условиях, там, в зимний период 14-15 дней, там прям когда идеальные супер условия, может и 4 дня достаточно для того, чтобы бетон набрал прочность и перекрытие можно разбирать. именно устройство монолитных плит перекрытия это такой ручной труд всех элементы собираются вручную стойки ставятся руками бимсы все подносятся собираются руками, ребята сейчас под нивелир выставляют плоскость на которую руками потом будут заносить фанеру, там краном поднимется арматура ну работа такая ручная достаточно трудоемкая но результат, когда мы зальем, посмотрим, ну тот кто понимает, тот это оценит ну на сегодня наверное все на этом объекте, заедем сюда может через недельку-две подснимем уже Наверное, процесс бетонирования плиты перекрытия Уже подснимем процесс запуска Стройки нижнего дома На сегодня все, всем пока Смотрите, подписывайтесь